Сейчас мы маняшки нашей когти стрижем. Вчера увидели, обалдели. Копыта лыжистая. Мы первый раз увидели, мы такого не видели. А сейчас соседа спросили, он коз держал, он знает, как лыжи, да, я говорю, да. Тогда, говорит, секатором очень хорошо. И тут говорит, вот сейчас Андрей стрижет, а я ее придерживаю, маньку нашу маняшку. Не рупися. Так покажу. Ага задницы. Мань, мань, им не больно? Она <свист> просто рыпается, она не привыкла к <свист> <свист> <свист> О, Господи, Стой! Орет как это дикая. Все, стой, стой, сейчас нормально будет. Ногти они будут нормально бегать будут, а то больно ходить-то и. Еще Бяшу не видели, у Бяшу там что творится неизвестно. Впереди-то тоже вот, да? Тоже будешь постригать впереди-то, Андрей. Ну-ну, мань, мань, мань, стой, стой, стой. Стой, красавец. Это орт бегает, блин. Как сумасшедший. Шум, Ой, да, да, да. Да, маняшка. Мань, мань, мань, стой, маняшка. Маня. какие сзади ногти стали красивые копыта ногти стой стой маленькая стой маня маня манюша смотрите у него глаза какие Ой, какие красивые глазки да маняш красивые у нас глазки девочка то у нас ласточка хорошая не улетай только стой пока на месте Гаша орет там, да? Манька, Манька, стой. Стой, Манька. <связывая> Что там? а Знаешь, как ты загляднул, слышишь? Ну? Ваш внутрь пошел. Смотри-ка чё, как она мучилась, ходила. Бедняжка. Или у них у всех так растут за зиму-то. Наверное. Мань, мань, стой, умница, стой, стой, моя хорошая, стой. Девочка, стой. Тебе маникюр, педикюр делаем. Потом будешь ты у нас крученная девчонка. Вес наш наступила. Там еще грязь забита. Здесь нормально, спереди, не так сильно, сзади у нее были страшные. Ну вот, друзья, вы видели, как козочки постригают коготочки, ноготочки. Все, все, умница. Умница, манечка. Умница, ты наша звезда. Звезда наша. Все, свободно. Вот культурно. А? Коза на козу похожа. Что, доить надо? Теперь своего любимчика вытаскивай. Я вот его боюсь. Он добрый. Он для тебя добрый, для нас он злой. Да? Манечка.